Мир всем. Сегодня мы поговорим об важной составляющей, это о воде. В крестьянском хозяйстве она очень нужна, ну и, наверное, не только в крестьянском хозяйстве. Те, кто был подписан на нас уже какое-то время назад, видели у нас интересные ролики, где я рассказывал, что у нас нехватка воды в летний период серьезная, когда бывает, знаете, засуха. Вот. И мы даже вызываем местную пожарную машину, тут набираем емкости, какие у нас есть. В общем... Я с самого начала построил сарайку Вот большую сарайку и у крыша односкатная Соответственно, очень хорошее дело собирать дождевую воду Но все как-то не было возможности, так скажем, значит, сделать себе хорошую водосточную систему значит, Сегодня я хотел показать вам То есть у меня есть водосточная система хорошая, я приобрел Значит, я ее установлю, расскажу. У меня на доме другая водосточная система. Сравним эти две фирмы разные. Вот. Ну и, собственно, покажу, что и как. Вы на канале «Хозяйство Устиновых». Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. И мы начинаем показывать. В общем, когда я занялся вопросом сбора воды, сделал из подручных материалов какие-то смешные маленькие желоба, вот это железный, это вообще какая-то такая прокладочка, это, по-моему, защищало железо, которое на доме пришло в листах вот. Я его установил, и на том месте я сделал просто из дерева Сколотил такие вот, как бы П-образные, что ли, желудок, там промазал их Собственно, я сильно не заморачивался, сделал по-быстренькому как-то даже на всю длину не стал делать потому что все-таки надеялся что я когда-то ну приобрету уже такой нормальный нормальный желоб то есть там и с трубой и совсем вот и наконец-то пробил этот час когда я приобрел эту систему поэтому сейчас я займусь демонтажом то есть вот это все все разберу это не сложно тут все на саморезах вот и до того как начну устанавливать новые новую систему а начнем мы с установки кронштейнов и воронки. То есть у нас воронка будет с той стороны. Может быть потом в будущем я когда-то приобрету большой огромный бак. Вот. Сейчас у меня вот тут, наверное, не знаю, кубовый бак и там кубы полтора, наверное, бачок. Ну и плюс бочки. Вот. И сейчас мы посмотрим на ту систему, которая на доме. В общем, на доме у меня система от фирмы металл Профиль, собственно, вот и крыша тоже. Я у этой фирмы покупал крышу себе железа и, соответственно, купил тоже вот как дополнение. Значит, он такой квадратный, железный. И что характерное, когда я устанавливал, то есть я не смотрел ни ролики, ничего, просто вот, ну, имел какое-то представление, что это должно быть так. И как-то сам вот установил. Ну, в принципе, в принципе, да, если вот считать эти правила, три правила установки что э, скат крыши значит должен быть там э, до края желоба здесь должно быть 10 миллиметров вот у меня даже больше ну то есть тут он не должно не, не должен быть там вровень как-то или выше вот заканчивается значит у меня где-то здесь на середине ну, частично где-то да вот поэтому где-то я плюс-минус сделал правильно вот. Здесь единственное, что почему-то я разделил на 2 на стока. Но ну, я, наверное, сделаю все это, потом там выровняю все это, чтобы стекало в одну сторону. Вот. По наклону, ну, у меня тоже тут соблюдено, даже может быть чуть-чуть больше сделано наклона. Вот. Так что здесь с этим все в порядке. Теперь мы пойдем посмотрим новый наш водосток и я расскажу немножко ну, про фирму наш водосток фирмы Технониколь ну, правильно ли компания Технониколь да? почему именно ее какое то время назад я познакомился с дядей Игорем Рыбаковым <laughs> ну не лично конечно вот. хороший дяденька много умных вещей говорит еще и песни поет <laughs> поэтому решили испробовать ну как то помочь надо же им как хорошие люди Значит, э, все так в упаковочке, все красиво. Кстати, вот это молодцы, это тоже, ну, прям, не то чтобы радует, а это в принципе там, чтобы не поцарапалось, не знаю. Значит, вот такая коробка, от этого вот сеточки. Я просто хочу показать тут все эти составляющие. Ну, вот. Значит, тут ну, всякие воронки. Вот, меня интересуют конкретно кронштейны которых мы начинаем. Вот они кронштейны все. Вот. Все тоже упаковано, подписано, как чего называется. Всякие эти штучки даже, комутики. Ну это все, мы потом это постепенно разберем сейчас мы начнем устанавливать, а точнее, сейчас мы займемся демонтажом, как я все сделаю, потом начну устанавливать. Ну, собственно, и все. Значит, еще хочу что сказать. А, я хочу все это сделать по уму, правильно, и поэтому сейчас уже, набравшись опыта, я уже посмотрел ролик, уже как нужно делать. Ну и, ну, как бы ничего сложного, вот, все просто, по ходу буду говорить. не кронштейна, что мало? я про эту коробку смотри как тут все красиво да уложено так что тут вот она чужовая коробка значит тут это все короче получается на 3 метра 4 кронштейна вот или там ну где-то через сколько там 60 сантиметров да вот. ну мы все это посмотрим все это измерим и примерно так и получается да, ну, все то есть придется вот этот констейн их гнуть придется, потому что видишь тут как бы не совсем это стандартно. Это, конечно, уже правило как бы это выдерживать. Вот, вот так зацепить, так сильно низко будет. Вообще ни о чем. здесь надо погнуть. Сначала вообще надо шаблон сделать, шаблона потом по шаблону уже погнуть. Ну можно какую-то проволочку, например. Вот. Кстати, да, сейчас вот потренируемся, чтобы не портить это. И нам нужно сделать так, чтобы вот оно на всю крышку, потому что на всю крышу, если что-то накручивается, этот дополнительный брусок это брусовка, тоже не вариант вообще. Вот. Есть вариант вот вот так вот загнуть. И, например, под вот под эту под обрешетку сделать под прямым углом. Значит, это я у -у -у. нашел проволочку, тут у тебя туда Это будет мой шаблон. Вот, примерно так поставил, она прям ровно подходит. Итак, что мы как мы можем выйти из этой ситуации? Понятно, что у всех крыш индивидуальные. И очень просто и легко, когда вот ты так взял, вот а так и подстроил. Вот, ну, Дядя Игорь Рыбаков не просчитал. Не то чтобы не просчитал, у всех крыши разные, я это понимаю. И поэтому каждый должен уже подстроиться сам. Значит, я примерно ее погнул. Вот, если я буду цеплять вот сюда, вот конец э, ската крыши должен быть, вот одно из правил, должен быть э, на середине желобов. Вот, соответственно, я вот примерно так выравниваю. Смотрю. Ну вот где-то так примерно. Значит, еще надо обязательно учесть уклон, что получается на 1 метр э, уклон должен составлять 3,5 миллиметра. Я сейчас возьму трехметровый уровень. То есть вообще для этого нужна. Что вообще для этого нужно? Уровень, шнурка так называемая, я ее веревочкой называю строительная. Этот шуруповерт, самореза, рулетка. Вот, соответственно, все это есть. Я все это сейчас принесу, что уже частично принес. Шнурку я натяну после того, как демонтирую тут все. и значит еще раз проверим уровнем большим уровнем возьму то есть трехметровый уровень получается наклон должен составлять один сантиметр вот. примерно так посмотрим как это идет и значит она должна выйти туда изгиб кронштейнов будет немножко разный. это мы посмотрим по шнурке вот. мы сделаем здесь первый кронштейн и там последний возле воронки и уже под шнурку будем каждый кранстейн получается гнуть вот, чтобы он гнуть именно вот вот эту часть то есть где-то ее посильнее придется сюда вытащить ну и так далее тоже индивидуально mm -hmm. так что все начинаем заниматься тем какую-то программу чтобы ускорять видео то я так не смогу больше быстро шевелиться подожди Так, один из важных вопросов это выбрать правильный кронштейн прежде чем значит вот я привез, то есть надо было э, посмотреть э, конструкцию моей крыши, именно вот э, где она заканчивается, да, чтобы определить в магазине уже, как э, выбрать себе кронштейн наиболее подходящий. Потому что его все равно придется здесь гнуть, дорабатывать. Вот, поэтому э, предложений тоже много было, этот вопрос, и я не совсем проработал. Вот, но думаю, тот вариант, что есть, мы сейчас из него просто будем делать. Вот я сделал такой шаблончик из. Э, жестяночка вот. и все погнуло вот примерно в таком состоянии в таком состоянии будут будет у нас кронштейн установлю два по углам будем его прикручивать к обрешетке к к крайней доске вот к этой снизу не совсем правильный вариант но если учесть что у меня 5 кронштейнов на 3 метра и каждый саморез выдерживает там по 70 килограммов в спокойном состоянии, поэтому я думаю, ну, если по нем не прыгать там, то есть ничего по идее не должно случиться. Здесь у нас э, тоже не Сочи там какие-то где там э, эти не Британия, где обильные ливни, да? вот, то есть у нас бывают дожди, бывают даже там, на секундочку сильные, вот, но это как бы все это проходит, поэтому я думаю, это будет нормальный вариант. Вот, потому что если крепить не снизу обрешетки, а по идее бы, конечно, либо к стропе, не сбоку, либо сверху обрешетки, это самый правильный вариант вот, Но там нужно разбирать всю крышу, как бы вот, ну, полкрыши, вот это тоже время затратно, трудозатратно Поэтому мы пойдем по как бы, наиболее упрощенному варианту, но в то же время не, не будем терять в качестве этого Один из приятных моментов, который мне очень понравилось, это вот, например, кронштейны. Во-первых, что все подписано. Вот. И я же не какой-то там супер строитель, там. То есть я самый обычный человек из вообще из глубинки, из деревни. Вот, И все подписано, что вот это кронштейн, там, там, это там, ну, решетка как бы понятная. Вот там все все запчасти подписаны. То есть я вот как-то могу подсмотреть, как-то где-то, потому что какие-то названия, например, я не разбираюсь, не знаю. И так, мне еще понравилась такая штука, что вот я вот эти кронштейны беру, они сложены рядами, значит, в это, И, в общем, между ними, вот это как бы мелочь, да, вот между ними бумага. Вроде что-то такого. На самом деле очень приятно, что до меня они дошли не корябаные. То есть вот они до меня дошли нормально, вот здесь вот такая вот лежала бумажечка. То есть им это не сложно положить, они молодцы, все уложили, положили. То есть у меня эти кронштейны хорошие, а вот уже дальше, как я их там, погну покоря бы это уже мое дело и кстати такой момент интересный я уже звонил на упаковке вот у них здесь во первых подробная инструкция по монтажу размещ размещена на сайте да shinglass.ru и в это телефон позвонил кстати потому что <клёк> я говорил да что там это проблема именно по моей крыше обычно показывают там все красивенько у них все все сделано правильно там жик-жик прикрутил все красиво вот но еще раз говорю я делаю вот я купил вот этот водосток Я делаю так, как это мне нужно Не так, как у них там где-то на инструкции Там где-то показано все красиво Но так, как нужно мне Но с учетом всех, значит Необходимых правил в Инструкции, чтобы там все было соблюдено Все эти, ну, короче, там госты, не госты, не знаю Чтобы потом ничего с этим водостоком не случилось вот. поэтому выдерживая все правила Там сантиметры, там еще что-то Какие-то условия но делаю так, как это нужно мне. Вот и в принципе я позвонил, проконсультировался, мы пообщались, мы долго общались. Вот и пришли к какому-то общему значит, знаменателю. Вот и собственно я там уже сейчас вот доделываю вот эти все кронштейны там. Гну как мне нужно, все дело по веревочке, поэтому получается нормально. Так, все, идем дальше. Я делаю два изгиба уже так. На глаз уже, потому что уже примерно знаю. Вот. Ну, вот как-то так. А потом уже по месту, значит, я, э, ну, все равно как-то там где-то что-то уже подправляю чуть-чуть. Сейчас перед тем, как полезти наверх, немного рекламы. Я хотел прорекламировать Макиту, которая не нуждается в рекламе. У нас в сегодня свет отключили. И хочу сказать, что очень удобно вот электро... этот аккумуляторный инструмент. Я вообще уже к нему привык, уже давно не работаю там электродрелью там, на этих шнуры, там все это, провода Уже давно этого не делаю, мне очень нравится Так По поводу специального э, телефона говорил на упаковке вот я звонил специалисту значит и консультировался потому что в стандартных правилах написано что э, одна воронка значит принимает сток с крыши э, 50 квадратов вот. ну, то есть получается а у меня тут 7 на 20 140 квадратов вот на самом деле э, специалист сказали что значит что одна воронка может и 100 квадратов принять вот, есть в зависимости от интенсивности дождей, то есть у нас здесь не какие-то там тропики, где там такие, или там где-то вот в Крыму там, или где-то в тех местах. Вот. Значит, но У меня как бы здесь мы не красоту наводим с одной стороны, а нужно именно сделать так, как нужно мне. Вот. В таком варианте, вот, ну, как бы в более правильном что ли предлагали то есть сделать значит, развод середины. По краям то есть, чтобы было две воронки или вообще там три как-то вот но мне удобно чтобы значит э скат был в одну сторону и воронки были в одной стороне потому что здесь вот сейчас будут просто какие-то баки какие у меня есть потом дальше я поставлю вообще какие-то большие емкости и подниму их там вот и, то есть получается все должно по идее стекать сюда для того чтобы э как-то немножко предотвратить там переливание ну и так скажем, защититься что ли немножко. Короче, я посоветовался и мне предложили вот установить две воронки. Расстояние между ними метр. То есть вот это будет принимать э, воронка на себя основную массу воды, но если она не будет справляться, подхватывать будет вот это. Вот. И в принципе тут, ну как бы это уже никаких проблем абсолютно не должно быть. на, на этот по... потом посмотрим просто по ходу уже. Прям в действии, когда будут дождь, осенью идти вот. Здесь я их тоже установил Эти воронки устанавливаются несложно Значит, двумя саморезами ну, вот. ну, пришлось мне тут еще брусочек подкрутить на лобовую доску Тут я сделал лобовую доску тоже Небольшой кулачок вот. Ну, все, в принципе, все сделали По веревочке, по этой, по шнурку Сейчас я его отвязываю И начинаем устанавливать Желоба большую часть уже предела это очень приятно и радостно на душе прям так значит я понял основную основной момент что самое тяжелое было это вот кронштейны устанавливать там их погнуть как-то правильно а сейчас уже прям это то есть как фундамент заложила а теперь уже на фундамент уже такой чук-чук чук, -чук, -чук. А, очень вот этот защелкивается удобно а в плане в кронштейны да то что вот он пластиковый там ну где-то где-то чуть-чуть силу применил все значит вот такой момент интересный вот это соединительная там муфта, или как как называется соединитель желовов просто вроде все как конструктор складывается несложно здесь такие две резиночки все прям хорошо так делается и вот тут вот тоже в пазике входит дело в том что если один паз сделал то второй а тут вот мне приятно, да вот тоже как бы хороший момент Тут вот у них четко все сделано, вот э, вставить до линии, вот. то есть ни дальше, не больше, и остается расстояние на расширение, ну, как температурные эти воздействия будут, вот, то есть уже ничего не сломает. Короче, если одну сторону вот так вставил, то вторую ты уже, я тут уже всяк уже пытался, пытался, это вот ладно здесь, а там наверху там вообще нереально, сегодня еще ветер большой. Вот, значит, что я придумал? еще до того как залезть в интернет посмотреть что люди говорят все очень просто небольшой секрет от меня я уже что-то делал вот таким образом смазка силиконовая беру значит вот первый я мучился мучился я прям не знаю там что как кое как сделал в общем не знаю а потом пришла мысль думаю что я мучусь-то взять вот так вот чип Смазочки вот так, силиконовые, раз-раз-раз-раз-раз Раз, раз, раз, раз, раз. раз все. здесь смазал и здесь Потому что там наверху Очень неудобно, это тем более на весу Ветер, сегодня ветер какой-то большой, прям очень опасно Вот, и теперь что получается Так, как? Теперь, ну, Я буду вот туда вставлять Вон ту сторону, короче Значит, как бы показать, тогда можно здесь показать в принципе. вставляю вот так вот у резинки как бы три полосочки одну полосочку оставляю снаружи вот а две другие закрываю, просто больше не захлопнешь вот и тогда получается есть возможность Сейчас, подожди, подожди, теперь все скользкое. там наверху как-то легче этот желоб стоит уже на месте Короче, я так и не смог защелкнуть здесь на это на весу. Совсем неудобно, это в силиконе теперь все, все это скользкое. В общем, у меня такие не острые ножницы, а просто вот что-то первое попалось. Значит, это когда вот так вот сделал я. И тут вот как-то сказать полосочка такая, ну чтобы прижималась от резиночки. Просто беру ее вот так еще поджимаю, так аккуратненько, и все, и потом она свободненько, так хоп, входит вот до линии. Очень быстро сейчас начал это монтировать. Прям сразу чук-чук-чук-чук, все удобно. Вот. Ну, сейчас вот полезу. На месте, там вот, когда она стоит, прям это очень хорошо. удобно. здесь там, Сейчас я этот присоединю, потом, пожалуй, покажешь мне. Видишь, защелкнул все. Сейчас вот ножницами пройдешь. Можно какой-то отверточкой там, не знаю. Опа! Отлично! Сейчас, подожди, сейчас одену. А к тому, чтобы держать, да, устанавливать. Что-то начинал устанавливать, еще не было, там сейчас прям вообще сильно было.